Всем привет, это топ скины. Предыдущий ролик я читал комментарии. Ну, ребят, вам эта идея понравилась посмотреть, что стало с некогда популярным сайтом. За поддержку, кстати, вам огромное спасибо. На балансе сегодня 25 тысяч, и мы откроем вот этот самый дорогой бесплатный кейс. Перед этим скажу, что ролик не рекламный, но как и на изидропе, как и на forestroпе, да и в принципе, как и на всех сайтах, где есть подобная реферальная система, я рекламирую промики. Не рекомендую открывать ни на каких сайтах с кейсами, но если вы на топ скине открываете, ребят, есть промик на 30% в пополнении, это Огр, в принципе как и на Форсе. Не так, как я вижу, много ребят заинтересовалось топ-скином, ну, у меня не стоит задачи вас сюда зазывать. Но тем не менее, если открываете, пожалуйста, используйте, потому что дикая для меня поддержка, если вы используете промики. На остальных сайтах эта тема очень прокачанная, что на изике, что на Форсе, и проще. С этим, ребят, реально огромное спасибо. Скоро до 40% дойдем, но это уже совсем другая история. Короче, сегодня попробуем максимально, как можно больше, нафармить золото, чтобы следующий видос сделать реально бомбовым. Главное не слить. Начнем мы конечно, из бесплатных кейсов, все-таки за 25 тысяч хочется открыть кейсик и все-таки посмотреть, что же он может нам дать. Единственное, что бесплатные кейсы открываются исключительно по одному разу, когда на остальных кейсах, типа, это можно делать по три раза. В теории, значит, должны выпадать э, скины дороже, потому что кейс открывается один раз, э, вследствие чего, ну, есть логика полагать, что шо... логика полагать. Да, да, я дурной. Что скины будут дропаться дороже, но нам главное, чтобы кейс за 25 тысяч показал себя реально круто. блять мне надо Вовремя писать в ВК Конечно, блядь Вот минус открытой лички в ВК Да, когда ты ютубер Я типа не понимаю И не понимал прикола А когда у ютуберов закрытая личка Блядь, сейчас понимаю Реально, ну вот люди пишут всякую хуйню Кстати, скоро будет разбор Самых тупых сообщений в ВК И комментариев в том числе на ютубе Я очень давно хотел сделать данный ролик Чтобы, блядь, мне так подобную хуйню Больше не писали Но это будет очень смешно Поэтому ждите нахуй Будет пушечка Ну, надеюсь, поддержите лайком Сумма не такая уж и большая Как это обычно Ну, все, 25к типа, ну, дохуя. Кстати, скоростной зверь С бесплатного четвертого кейса Этот кейс дается от тысячи рублей Ебать там От десяти тысяч Там на косарь как раз и выпало Сказал тысячи, на косарь выпало Сейчас самое такое интересное кейс За двадцать тысяч Что тут есть? Самое дешевое это директива Которая, наверное, мне и дропнется, блять Но будем надеяться, что все будет норм И дропнется реально что-то вкусное Ну, будем на это, по крайней мере, рассчитывать Главное, не изверенные, не директива, блять Вулканчик! Ну, блять, можно было лапки Вот, ну, лучше бы лапки выпало ну Но... Вулкан, 2К. В целом, в принципе... Бля, сейчас бы так дропнулось. херочка паутины ебать, сейчас, наверное, стоит, как сбитый Боинг. Бля, можно посмотреть, найти, типа, его на CSGO тайминг или нет? Или пошел я нахуй. Сука, так хочется на гутем найти. Короче, по итогу нам выпало на 5000 рублев. Нормально. Деп 25 э, на балансе больше 30 -точки. Заебись. Вот в предыдущем ролике я не обратил внимания на некоторые дорогие кейсы. На топ-скине э, именно кейсы типа за 3К. На живой кейс мы не крутили. Поэтому сегодня будет разъеб... Ну вы поняли. Кстати, потихоньку еще у нас алмазики формятся. Тут есть кейс, короче, за 799 алмазов. блять ну дроп охуенный. Тоже вот хочется его открыть. А я, кстати, их не вижу. В предыдущем ролике их походу, не так давно добавили. Топ кейс, кстати, как на изике. Бля, его не было, но ну, блять, его реально не было. Типа, что за хуйня? Топ скин после моего предыдущего ролика начал возвращаться, блять. Возвращение топ скина, так и назову, этот видос. Ладно, хуй с ним, короче, кейс за 5000. Я хотел по 3К крутить, но я так понимаю, это плюс-минус изидро. Блять. Не украли, а спиздили. Давай 4 не будем, 3 кейса пизданем. На изике очкую, потому что там я понимаю, что у меня стоят шансы. Понимаю, насколько мне может выпасть сколько Нет, но топ скине, насколько я знаю, подкрутки нет вообще. Ну, и то есть в теории, блять, может что-то упасть. То есть на изике мне выпадают, выставляют ебать, 17 тысяч нахуй, нормально, ебать, 27 кусков. Заебись. На изике мне выставляют определенную сумму, на которую не может выпасть. Ну и я боюсь, блять, топ кейс пидораси. Тут это можно поделать, потому что. ну, тут я подкрутки не заметил. Могу, конечно, ошибаться, но блять, кейс можно покрутить, сука. На изике реально это не сделает. А ну, будем рассчитывать на блять, ну все пиздец, выпало Окупился и пошел нахуй с сайта. Блять, ну 23к хотя, бля, подожди, а сколько мы. Так мы всадили плюс. А, 27 мы всадили. Давай еще. Бля, вот эта тема не нравится. Пошла жара, нахуй. Разъебаем сайт. Поддержите, пожалуйста, лайком, потому что сейчас какая-то хуйня случилась. Типа, блядь, ебота какая-то выпала. Императрица, великий демон стоит. 8 тысяч хотя бы, блять, великий демон. Ну, 18. Уже хуёво. Давай, 3 кейса и сайм нахуй, съебываем. Короче, поддержите лайком, потому что какая-то интересная хуйня пошла. Короче, подписчики идут новые, ну, типа, на Канал попадает, я вижу это очень круто, ну давно Ебать! Вот это, вот это Сука сладко! Вот это, блять, сладко окупили. Заебись. Давай, 5 кейсов, круговорот, ебать, человедовский денег на топски нет. охуенно. Ну и вот, и, короче, прочее, бля, подписчики идут. Я вижу, что подписки есть, хуйня, кстати, выпала. Но, блядь, ну реально, ебота какая-то. 28к, в принципе, заебись. 40к на балансе. Ну, блядь, просмотров нету, поэтому, ну, поддерживайте, ребят, ролики лайком, вам не сложно, мне охуеть как приятно. Потому что мне все-таки этого от вас не хватает. Реально, не хватает лайков, не хватает комментариев. Бля, напишите, типа, ебать. Ты мудак ебаный. Ты староста, блядь Ты пиздюка не староста И типа мне реально будет приятно Что комменты, лайки опять же пойдут просмотры О, Кейс воительницы, блядь Ну будем рассчитывать, что шо... Не от сосу Так, перчатки Сколько они, блядь Мы по-моему 22 тысячи, блядь Сука, ну, ну нет, подкрутки вот тут, блядь, походу нет Они вообще на меня хуй забили Сука, обидно, блядь А можно было бы как на изике, типа Чтобы со 100 рублей ебать тебе миллиарды дропались Было бы реально охуенно Ну ладно на самом деле отсос был не такой глубокий, как это предполагалось изначально. Давай еще что-нибудь попробуем. Мы ебашили кейс вейтеницы, есть кейс мимо. Бля, вот отсюда грузовую эту хуйню выбьешь. Ебать, у тебя мимо потом будет. потратил на 5 кейсов, 19 с хуем тысяч рублей. А тебе в въебало, там выпало, в въебало, въебало. Это, блядь, грузовая залупа. Ну, пиздец. Ну, ну нет, это, блядь. А, перчи, я не увидел. Это охуенно. Это, это, блядь, 21к потратили мы. Ну, чуть-чуть меньше, я уже радоваться начал. Давай еще. Кейс. Своей телницы ебаный меня не окупил, хоть может здесь чуд дропнет. Ну выдает в ноль, блять. Ну реально, ну типа не, не хотя 40 к было, 40 к было, ладно, гипнотически может стоить. Юспик может вообще дохуя стоить. Так. 6 тысяч, 10 тысяч, блядь. 18 тысяч отсал. Песюнов. А в теории, может быть, кейс выйтиница что-нибудь дропнет. Но с него-то мы не окупались. Может, реально, блядь, фортанет повезет. Но он, по-моему, дешевле стоит, да. Потому что 5 кейсов 17 тысяч. А те же 5 кейсов, которые там 3К тоже стоили. А там 19 тысяч. 3 кейса. 5 кейсов. Бах! Кстати, закалка, бах. И че? О, еб... ебать, 32 тысячи, нахуй. 38 кусков. Бля, жаркий ролик. С 25к уже 48 ебнули. Охуенно. Блять, давай мясника фастом поебашим. А, тут прямо youtube каналы. В ВК, в ВК есть его. Ребят, если вам не сложно, вот, э, короче, перейдите в группу Топ Скину в ВК. Напишите им, добавьте кейс человека, пожалуйста. Бля, я вот так долго открываю кейсы, моего кейса нет ни на одном, нахуй, сайте. Вот, ну реально, блядь. Я тоже хочу, чтобы у меня ссылка на YouTube была. Бля, реально, вот огромная просьба, поддержите меня. Да даже похуй, не лайкам. Перейдите к ним в группу, напишите, блядь, добавьте кейс человека. Ну чё за хуйня, реально, блядь. Пусть добавляют, кого хуя. Мне за ролики, сука, не платит, я снимаю фришно, ну, блядь, где? Где мой кейс, сайт? Я тоже хочу ссылочки на YouTube вк, блять. Ну пиздец. Кстати, топ-нож есть. Вот смотри, на языке бы выпало как минимум два ножа. Хотя не, нихуя, в предыдущем ролике они вообще редко дропались. Смотрим, что на топ-скине. Вот это, блять, проверяется подкруточка. Есть, нет? Ясно. Нахуй. Все-таки ебаный рандом. Не, ну все-таки охуенно дропается. Давай топ кейс ебнем. Подожди, где он, блядь? Потерялся опять? Да сука, ты заебал, где этот топ кейс? Вот он. 50% нож. Похуй, блять, пляшем. Вот чек и сколько из 10 кейсов ебнет ножа. Мы сегодня гуляем, мы разъебываем не, ну на самом деле он нихуево выдал. Вот тут пиздеть не пиздеть. А, без, насколько я понимаю, ну да, блять, без подкрутки с 10 кейсов один нож понятно. Стоит он 3000 А, ну 5, блять. Извиняюсь, топ скин. Хотелось, типа, знаешь, нафармить и на следующий ролик оставить. Получается, какая-то ебала. Ну ладно, да, у нас сейчас в плюсе держит. Ну, сука, хочется-то как бы больше золота, мне мало. Кровавый кейс, нахуй. Ну, тут ничего не выпадет, потому что для этого нужна подкрутка, блять. Ну давай. 10 кейсов не хватит, 5, хватит. Топ кейс, нахуй. Ну, типа, 5 штук топ кейса. О, шикарно, бля. Шикарный дроп. Ну, можно, как бы, легенды. Вот. Ебать, ну что это за пиздец? Конвой. Закалка может дорого стоить, как мы с вами выяснили. Ну, блять. Ну нет, это вообще ни в какие рамки, нахуй. 24 тысячи. Потратили 27 же, блять. 24 топ-кейса. Ну тут ебать, Дейл же лежит, типа Дейла, медузы, хуюзы. Человеку можно Дейла, медузу, хуюзы? пожалуйста. Императрица, блять. Закалка. Ну, пиздец. Не, ну, ну ебать, не дело. 6 тысяч закалка, и императрица по Бля, на 40 тысячах надо было останавливаться. Я, типа, знаешь, думал. Мы э, нафармим. Балик, и типа следующий видос сделаем, ёбнутый. Хуй там плавал, сделал ёбнутый видос, блять. Ну, 25к, ну бля, жалко нахуй. Обычно, знаешь, со 100 рублей, когда привык буститься, здесь что-то какой-то пиздец. Ну, типа, 14 тысяч рублев. Все, фастом. Ебать, ну, пошел изи дроп отправлять человека нахуй. <с> ну, реально, как на изике, типа, ну все, сосу хуй по кулдауну. Бля, до, до 40 бустанул, и пиздец. 15? А, да, 15 тысяч, я уже думал, даже меньше. Остается у нас, ну, пиздец. давай какие с мимо захуярим. Ну, потому что он хоть окупает вот, ну, серьезно. По дешевым кейсам я не хочу идти. Тут на топ-скине такой интересный разброс. Типа, либо дешевый, либо ебать дорогой совсем. Вот, ну, прямо совсем-совсем. То есть, либо кейс за 200 рублей, либо за 5000, и все, нахуй. И вот, и, и, и вот, кстати, 14000 рублей. Немного, но обустанул. Бля, ну, ну, 9К, ну, ну, да, как бы, ну, блядь, похуй пляшем. Сейчас либо 2000, ну, типа, 5000 ножек самый дешевый, который может мне сейчас в теории дропнуться. Типа, либо остается всем, либо выпадает коготь, крова паутина, блядь. Ну, ну да, лор. Нет но... Сука, можно как-то было помягче меня выебать. Но это проверка, с другой стороны, то есть это не э, деп 100 тысяч, там, знаешь, это чисто проверочка, блять, как сайт выдает с большого депа. Я реально хотел нафармить балик, чтобы сделать прям пиздец контент с ноживыми кейсами на но топ-скине. Ну или какие-то апгрейды. То есть, ебать, хуярить сайт, конк... ну все пизда, конкретно, блять. Как было раньше, 25к. Ну вот, сука, когда ты въебываешь типа по 100 тысяч, 25 нахуй, ну это Это реально лайт. Вот, ну прямо лайт. Нож дропнется или пошел я в жопу, ну, конечно. Не так, по крайней мере, обидно. Да, это дохуя, да, я не спорю. Я все-таки не зажравшийся пидар. Ютуб <клес> не любит такие слова, не зажравшийся мудак. Ну как бы, ну 25к, блять. Ну ладно, хоть нож дал. Все-таки, блядь, ну сколько он стоит? хуй до да нихуя. А, неплохо, 14К. Ебашим на последние деньги два топ-кейса, он выдает нам Медузу Драгонлор и все. И, и заебись. Гладиатор его давай 1000 рублей. Я вот, кстати, в проверках этот кейс открывал, он мне нихуя не выдавал. Вот сейчас чекаем, 10 кейсов. опенинга, блядь. Какое слово? опенинг. Американ человек, вершин. А может как-то по-приколу, ну, бизнес-класса хотя дорогие. Я, подожди, я дурак. А зимовые 4000, ну, 15, неплохо. На самом-то деле немного купили, А, может быть, фул сделать ролик на английском. И вот есть, ребят, напишите в комменты, хотите видеть фул-ролик на английском? Это будет прям прикол, то есть я постараюсь выговаривать все на английском языке, блядь, с вебкой нахуй. Это будет такой мем, блядь. Ну просто напишите в комменты ваше мнение, может реально зайдет идея. Нам как-то нужно в теории, блядь, сколько тут денег? В Теории 15 тысяч. Фастиком сделаем, блядь, если он сливает уже, то будет сливать. Он нихуя не выдаст. А зимовые одиннадцать тысяч. Ну вот я не знаю, как-то он, как-то он, сука, на нуле, блядь, держит. А все, на, на эту хуйню у нас денег нет, нормально. Террер Блейд, блять, я в доту играю или в Counter-Strike зашел? Что за нахуй? Блять, кейс Матрикс. Пиздец, где кейс человек, блять? Я ничего не понимаю. Ну конечно, блять, человеду за рекламу не, не заносят нахуй. И хуй тебе они кейс человеда, блять. Не, ну реально, ну хочется тоже кейс, типа чтобы там YouTube канал. О, ебать, джекпот! Где забирать деньги, блять? Слушай, неплохо, неплохо, неплохо, блять. Кстати, заметил, что у них тут. А, ну это он ли карточки? Да, я понял, он очень поинтересован. В теории можно еще на один видос ставить деньги. Типа, бля, с одного депа два видоса. Причем с, с, не с такого большого. Но хочется здесь наштамповать контент, потому что в основном сайты, которые я сейчас снимаю, вы их очень часто видите на канале. Ну, типа, блядь, логично. А топ скин все-таки это легенда. Как по мне, ну реально, это сайт, который внес, внес мне, сука, СИНИЙ ФОСФОР НАХУЙ! Ебать! Так, 23к, почти 30 тысяч. Давай-ка мы, блядь, бьем отсюда с этого кейса. Ну и вот, дроп это тот сайт, который внес Сука, свою, так сказать, лепту в историю этой индустрии. И поэтому хочется хочется раскрыть потенциал. Хочется, блять, чтобы добавили кейс человека. Адмены еблять Еб... ебните сюда. Реально кейс человек. Кстати, красный глянец за дикое пламя. Бля, ну может на следующий видос оставить? Типа 22 тысячи у нас сейчас будет. Давай ебнем на следующий ролик. Какого хуя я не могу продать скины, блять? Все, топ скин лег. Перехвалил сайт. Оло, блять, f5 нахуй. В общем, с вами был вот этот человек-человек. как там на YouTube называется. Кстати, подтверждено, что это оригиналы, а не фейк. Я настоящий, ребят. Кстати, много вопросов, как смотреть твой канал а, в России. Потому что, ну, не, не любят меня. Здесь, не знаю почему. Короче, нажимаете сюда. Страна и США, все, смотрите канал. Я не хочу снимать разбанкаш. Я хочу, ну, блядь, ну не хотят мне его снимать. Поэтому такая история. В общем, бабки на топ-скине на следующий ролик оставлю. Хочется еще контента помутить. Без депа желательно, потому что, ну, что-то, блядь, последнее время, ну, дохуя всего уходит. Сейчас и, не знаю, вышел, нет, ролик по форсу, где мы прям, ну, там ебейший был ролик. Обязательно посмотрите. И очень много денег уходит на всю эту тему. Поэтому, ну, с одного депа хочется сделать два видоса. Всем спасибо за поддержку, за то, что ставите лайки, за то, что тыкаете вот везде сюда. Это также круто. С вами был еще раз, Человек. Всем спасибо. Вот этот вот человек. Я без вебки, ребят, снимаю, чисто чиллю. Всем, короче, пока. До новых встреч.